В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цирь. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Один я бы в жизни здесь не прошел. Он ждет нас. Еще раз no soy... Не надо за меня бояться. Давай осмотримся. Похоже, это лаборатория нашего эльфа. Посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше не безопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топлей. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе, не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали: ни об Эльфи, ни об Сири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топин. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. Старинной рукописи. Я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховый топе. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это ними старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней двадцать, мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото, однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Как мне их найти? Болото обширное и опасны, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я... Я правда верю, что ты найдешь цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Хорошая мысль. Зачем мы вообще пришли? Хм, таинственный чародей-травник, таинственный чародей-травник. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное и взяла с собой это. И что это? Глаз не хален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери, может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что, Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу. Ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Гвеллааглану! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Похоже, очередная загадка. Здесь надпись. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку. Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Четыре одинаковых статуи. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Четыре? Смотри, погасло. Замечательно. Эльфское святилище Это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Значайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто память? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгененом из льда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Циве. Возможно. это ищешь. Ага! И что оно делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Что-то есть Где-то Мартифан Наконец-то Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири Что-то важное Ты собираешься на Кривоуховый Топе? Потом обязательно мне все расскажи Не знаю, представится ли случай Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Тира. 那那把手 no. no, Дипла, тварь. Come on. У себя? а тебе что дело есть открывай ворота нет уж мы слыхали что ты устроил в корчмен распутник таким как ты сюда хода нет здесь не пройти надо что-нибудь придумать может кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь Только дряхлый старичок от меня не бежит. Мое почтение. И тебе привет. Все бегут, как меня увидят, а ты нет. Староват я бегать. Ты что ты мне сделаешь? Убьешь? Воля твоя, мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь. Так, <смех> спускать уже нечего. Ты давно тут живешь? Хм. Ну, с рождения почитай 70 весен будет. И, наверное, все тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно. Только немногие об этом знают. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и подсказал. Будь по-двоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, тогда во Вроницах еще старый владетель правил, пропал под мастерье кузнеца. Все и деревни его искали. Ну, тщетно. Наконец нашли ребятенка. В реке. Утонул он. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служила у владетеля, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Полинь упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятенка на северо-запад отсюда? Поставили часовенку. Выходит, и вход там неподалеку. Как туда дойти-то? Ступай по той дороге, что через деревню идет, пока не дойдешь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдешь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовинка-то и будет. Направо за мостом, потом еще раз направо. Я найду, спасибо. Вперед, плотва! Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Держи. Часовка. Значит, вход где-то рядом. Вот и вход. Похоже, придется искупаться. близко.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 А, привет, защитнику угнетенных. Быстро новости расходятся. А то я как узнал, что ты перерезал моих людей, хотел тебя повесить, или по крайней мере высить, а потом подумал, вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился, такой может мне пригодиться. Я не наемник. Я знаю, кто ты. Но если уж пришел сюда после такой резни, значит, есть причина? Есть. Ну, так добро пожаловать. Только повежливее, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Поговорим, там и буду думать. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтест уже нет. Не знаю, что там с наталисом да чё здоровье теперь пьет верный Темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичьё меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичьё меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. То жен, то дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? И же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что пути к деревне на нее напали чудища. Этого еще не хватало.